привет раки давайте посмотрим какие основные события вас ожидают в сентябре ну, конец августа начало сентября 30 31 августа и 1 сентября крайне благоприятный период для реализации каких-либо бизнес проектов ну и для трудоустройства в том числе. На этом нам указывает благоприятный аспект от Юпитера к Марсу. Единственный момент, Марс идет по 12-му дому. Значит, скорее всего, это будет или что-то неофициальное, или работа сам на себя, или же это может касаться каких-то дальних дорог, дальней логистики. Еще деятельность может быть связана с заведениями закрытого типа, с организациями закрытого типа. С 1 по третьим и затем еще с 15 по 18 будет повторяться два раза один и тот же аспект, который может указывать на какие-то возможные ошибки или недочеты, что в принципе одно и то же. Так... Раз, два, три, четыре. Значит, смотрите по взаимосвязям с домашними, по недвижимости. Для тех, кто работает сам на себя, это может быть не очень легкое время, поскольку ну, очень большой риск объятнее, объятное. Постарайтесь в эти дни никому э, ничего. Не обещать, если это возможно, а если обещать, то постарайтесь быть максимально пунктуальными и внимательными. 5 числа Венера переходит в Деву, а это говорит о том, что для вас в этом месяце возрастет важность контактов, коротких поездок, можно будет налаживать связи через личное общение с окружением. Благоприятное время для приобретения транспортных средств, но только до 10 числа. После 10 будет благоприятное время для продажи этих транспортных средств. 10 числа произойдет два важных события. Первое это полнолуние в рыбах, а второе это. Переход в ретроградное движение Меркурия. Вначале он будет двигаться по весам. Весы для вас это 4 том. После 23 числа он уже перейдет снова в Деву. Вернется в Деву на некоторое время. Ретроградным он будет до 1 октября. и Это период возврата к чему-то прошлому. Но по тому что он у вас попадает четвертый дом, это все, что связано с домом, с недвижимостью, то, скорее всего, вы будете больше всего, максимально всего контактировать с теми людьми, которых вы давно хорошо знаете, которые находятся рядом с вами. Может быть, они будут нуждаться в вашем внимании, будут, будет в этом большая необходимость. С 13 по 16 большой риск поссориться с кем-то из своего окружения. Также могут быть поездки неблагоприятные, короткие-короткие командировки, могут быть поломки транспорта. Ну и вообще с противоположным полом будет трудно договориться. А вот с 18 по 20 Венера будет образовывать благоприятную аспекту Урану. Уран в вашем 11 доме. Это будет супер, просто супер дни для того, чтобы заниматься какой-то своей рабочей деятельностью для отдыха, вообще для любых поездок, для взаимодействия с коллективами, возможно, неожиданные знакомства, интересные знакомства, но по ретроградному Меркурию они вряд ли будут надолго. То, скорее всего, это могут быть какие-то новые дела с людьми, которыми вы уже давно и хорошо знаете. Вот с ними это было бы очень удачно. Теперь с 21 по 24 нежелательно покупать путевки куда-то далеко можно ошибиться, можно переплатить нежелательно вообще иметь какие-либо договоренности с лицами издалека, с иностранцами со всем тем, что далеко есть высокий шанс заблуждаться, не понимать реальности происходящего ну понятно, что если в это время там с кем-то познакомиться то потом можете разочароваться в этом человеке то есть высокий риск обмануться и ошибиться. С 23 по 26 Венера будет образовать благоприятный аспект к вашему Плутону. А Плутон у вас находится в седьмом партнерском доме, а это признак того, что вас ожидают какие-то очень приятные события с вашими партнерами. Может быть, вы куда-то переедете, переместитесь или поедете в какую-то поездку, очень важную для вас обоих. Ну, я думаю, что то, что произойдет, оно будет иметь положительный эффект, будет к лучшему. С 26 по 28 будет еще работать один очень интересный аспект. Это тригон. От Марса к Сатурну и для вас эта тема будет связана с деньгами, с чужими ресурсами, деньгами партнеров. Но, ну, возможно, здесь удастся провернуть какое-то дело. Но оно у вас осуществится существится, только лишь в том случае, если вы его не будете особо афишировать. Также на этом аспекте можно говорить о повышении, просите повышение, об улучшении своих рабочих условий. Ну, стоит рискнуть. Рискнете, у вас все получится. 25 будет новолуние в весах. Опять же, это ваш четвертый дом. То есть может произойти какое-то обновление, связано с вашими жилищными условиями или с вашими близкими людьми с 29 Венера переходит в весы, опять же, а это признак того, что весь следующий месяц вы будете максимально посвящать делам дома, семьи того места, где вы проживаете вам там будет достаточно комфортно, уютно, захотите как-то его улучшить, может быть сделать ремонт может быть купить туда что-то дорогое, как-то обставить, ну вот максимально будете уделять время своему жилищу и своим родственникам ну, Надеюсь, что прогноз будет для вас полезным. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до встречи в следующих прогнозах.